Даро, дружище, ну, собственно, как разработчики обещали, они говорили о том, что у нас будет DLC, и вот уже сейчас они нам решили показать, какие DLC будут. DLC будет сразу h 2. большому счету не представляют собой элементы косметики твоего замка, либо твоего героя, но тем не менее, вносят довольно прикольный вклад в твой визуал и стиль. Пак основателя позволяет тебе больше раскрыть твою стилевую составляющую, показать свою дополнительную любовь к варайзинг и любезно предложить поддержать игру. Получим мы три легендарных скина, эксклюзивные настройки замка, оригинальный саундтрек и еще кучу нескольких крутых аксессуаров, которые поднимут нашу темную элегантность на следующий уровень Для тех, кто играли уже на ЗБТ, знакомы с формами медведя, волка и человека Собственно, теперь у них появится новая довольно кровавая форма, например, как у волка и медведя И такая более лайтовая, милая, как у бабушки Также мы получим аж 27 статуй Гаргулии, включая различные ее варианты Плюс ко всему этому мы получаем 6 уникальных украшений Гаргулии, чтобы повесить их на наши столбы. Ну и конечно, как ждут обойтись без кастомизации. 16 уникальных аксессуаров для вампиров. В дополнение к 11 функциям аксессуарам, которым игроки уже будут иметь доступ к базовой игре в Rising, игроки, владеющие пакетом основателя, также будут иметь доступ к следующим 16. Ну и конечно в дополнение оригинальный саундтрек и обложка к нему. И все это счастье будет стоить 29, ну короче... 30 долларов. Ну и, собственно, конечно же, будет еще один DLC, второе, о котором они сказали. Он позволит принять свое темное наследие и проецировать свои намерения превосходства с помощью пакета реликвий Дракулы. Все, что так или иначе позволяет тебе украсить твои составляющие замка, это поможет тебе его создать в более таких дорогих и золотых тонах. И все это будет стоить 10 долларов. Ну, собственно, что я хочу добавить. В целом, честно говоря, я немного расстроен. Как бы цена, бог с ней, в принципе, как бы мне по большому счету без разницы там будет стоить 10, 20, 30, хоть 50 долларов, лишь бы оно было действительно хорошо оформлено. В данном случае, по крайней мере, первый пак за 30 долларов в целом прикольный. Тебе тут и группа саундтреков, и куча кастомизации для лица, и крутые довольно статуи. Вот это довольно-таки важно, как по мне кажется Плюс крутые дополнительные формы Учитывая, что ты часто будешь двигаться на большой скорости в форме волка того же самого Либо торговать с мерчантами людьми, превращаясь в человека, то есть бабушку Это будет довольно прикольно Но вот второе DLC вызывает вопросы Потому что в целом-то, конечно, скины прикольные Но на самом деле, смотри на них Меня вообще не вызывает никакого желания их покупать Ну, по крайней мере... Костюм самого вампира Выглядит довольно кринжово Он в нем похож на какую-то птицу Либо православного шамана <laughs> Не знаю Но не совсем уж на кинодракулу Да, золотые вот эти вот драпировки и прочие истории В рамках замка круто смотрится, Но скин вампира а, как-то такое Но в любом случае, каждому на свой вкус Можете поделиться в комментариях Как тебе вообще это DLC нравится, не нравится будешь ли покупать Может быть тебе реально вкатит Я могу быть неправ, как бы я этого не отрицаю Но мне как-то так, первый пакет еще окей, второй под вопросом. И на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. Ну и до скорой встречи, дружище.